Следующее, что мы должны сделать — это аналитика. Сколько людей к нам придут? Сколько позвонят, но не придут? Когда пациент звонит, но не записывается, не покупает и никаких действий не производит, он для нас потерян. А вы за него, между прочим, заплатили. Следующее, что мы должны сделать — это аналитика. Мы должны всех посчитать, сколько людей к нам придут. Сколько позвонят, но не придут? Зачем? Возвращаемся опять к нашему маркетинговому плану. Мы цитаем, считаем эффективность каждого канала, она у нас сработает или нет. Есть вероятность, что у нас буклет вообще никак не сработает. Мы это должны знать, почему. Мы не тот текст написали, мы не так не там раздали или что? Почему? Да, то есть мы считаем. Поэтому здесь важно и что очень часто ошибки в клиниках, и я так думаю, что и в санаториях. Когда пациент звонит, но не записывается, не покупает и никаких действий не производит, его никто не пишет никуда. Он для вас потерян. А вы за него, между прочим, заплатили. Подумайте, как вы будете считать, потому что это отдельная история. Самый простой, наверное, вариант, если вы делаете какую-то листовку, написать там отдельный телефон или отдельный адрес какой-то, смотря что вы от него хотите. Если пришел, то значит на ресепшене кто-то пишет. Если что, хотите, чтобы звонил, значит, отдельный номер телефона, потому что там проще посчитать. Да, разделить их немножко, потом считать. Форму администраторов, то есть сразу про все подумайте, как она это будет, куда вам заносить. Потому что потом вы услышите, знаете что, да? А мне не сказали, а я думал, что не так. Они кто-то там звонили, но я не знаю сколько. И есть еще одна методика, это call tracking. Когда вы динамически меняете на сайте адреса под каждого клиента, и тогда понимаете... Откуда он пришел? Можно до каждого, до одного пациента понять в интернете, но э, это затратная история, то есть она стоит абонентского обслуживания в месяц.